То Клыки не самое лучшее оружие против регулярной армии, которая при чрезвычайной ситуации может попросить Контору щит ракет упустить, команду Соляры Чамалям подсобить, Бонда с Англией телеграммой призвать, Ахиллеса с могилы можно достать, Робокоп на вампиров крутой кандидат, ну и на крайний случай Войско железных солдат